И доброго времени суток, друзья, вы на канале Займон, и это четвертая серия по игре Little Nightmares, вторая часть. Третью серию мы проходили с болтом, но в эту серию я буду проходить соло. Мы остановились на том, что пробежали столовую, одев маску, как у керамических детей. Что же будет дальше, давайте посмотрим. Так, тут мы, по-моему, в прошлой серии попытались залезть наверх, если я не ошибаюсь, и... По-моему, мы упали, да? Прям плашмя так получилось. Что же надо сделать? Банка, к сожалению, открыть. Кнопочку у нас не удалось. У нас есть, конечно, еще одна банка. Но опять же, как мы ее спустим? Как слышим, стекло. И оно разбивается. Поэтому никак его спустить нельзя. Так, какие еще есть варианты? Вот сюда мы, по-моему, запрыгнули. И с веревочки, по-моему, мы упали, если не ошибаюсь. Так, а вот здесь уже надо очень аккуратно себя вести. Ну, вроде с первого раза получилось. Баночка, кстати, побольше. То есть есть вариант ее спустить и, возможно, он как раз на кнопочку, если надавит, все получится. Но опять же, не факт, не факт. Как спустить? Так, а что это? Мозги, руки. Короче, понятно. Здесь все части тела человека, я так понял. Хотя вот под нами вроде какой-то арбуз, да? То ли соленые огурцы, то ли арбуз, вот прям подо мной находится То ли бананы Не знаю, короче Мозг, Мозг Зачем он здесь? Странно Ну что ж Давайте скинем его Ну мы точно не за ним пришли, правильно? Интересно, а дальше ведь пути нет, кроме вот этого крюка Ну ладно Угу. он спускает нас вниз, то есть Мозг валяется Да ну, я не верю, что, подобрать мозг, чтобы кинуть Бля, он шевелится, он шевелится, ни хрена себе Блин, почему он живет своей жизнью? Это анимированный мозг, я первый раз такое вижу Обычно, когда смотришь экшены, какие-то фильмы, там мозг ведет себя не как желе. А здесь реально... Посмотрите, это желе. Ну, блин, можно попробовать как вариант, но я сомневаюсь. Эта игра не перестает меня удивлять. Ладно. Ладно. Блин, блин, блин, блин, нет, нет, нет, ну пожалуйста, нет. Нет, нет, нет, нет. Ну, почему она? Почему она везде? Я бы лучше погасился с этими, с керамическими детьми. Что-то она там закрывает такое. Блин, какая же она стрёмная-то, а. Вот режиссеру, Ой, режиссеру говорю. А... Создателю. Как? Разработчику, Во. Думаю, что-то я знаю, что такое слово В смысле, что она смотрит на меня? А, все Этот. Большой респект за то, что у него такая фантазия За то, что он э, всю свою фантазию вместил всего в 2 я жесткого диска То есть мне это очень нравится, что игра довольно-таки производительная, интересная Ну, по крайней мере, это по моему мнению так, взаимодействовать с этими жабами я не могу, да? Это ж лягушки, кажись По-моему, да Ну и... Да, кстати, вон на рисунке лягушка нарисована Не знаю, что это... Мне кажется, она их... Что, обратно возвращается или что? Ну, в принципе, да Если укрытие есть, значит, э -э исходя из логики Она должна вернуться и обратно Как ушла, так и придет Возможно, услышит меня по шагам. Ну, пока что я теряюсь, теряюсь, не знаю, что делать. Просто тогда, когда мы были в школе, были в классе, да, она меня видела, когда смотрела вперед. То есть дети были как зомбированы, они просто писали себе что-то там. А вот она меня всегда видела. Мне нравится, что эта комната-проходилка, хоть здесь ничего не надо делать. В смысле? Да иди в очко, дура. Вот это сейчас опять начнет. Да ну нет! Ля, б твою мать! Меня не видишь? Да, если музыка успокоилась, значит она нас потеряла как видите. Да? Ну... Хера, блядь, это жопа. Это жопа просто. Давайте теперь подумаем, что я делаю не так. Может надо по ее территории пройтись. Типа здесь по укрытиям. Там вроде есть стол, да? Но как я буду в дальнейшем, я не знаю. На мне в любом случае заметит. Вот, и дальше я не знаю, куда мне идти Я ведь себя не вижу Вроде как иду, но А если я сейчас в новую и вижусь? Ну вот, она у уже есть а, Тут надо как-то думать Как-то думать Я даже не знаю как Я вообще не пойму, как она меня тогда заметила первый раз Тут, получается, я прохожу на изи То есть вообще спокойно она меня палит Немного дальше Вот здесь она мне начинает палить То есть мне надо подождать Либо тайминг какой-то сделать Когда она там в сторону идет Или что-то такое А, все, я понял Вот она дырка, вот оно окно То есть мне, скорее всего, надо залезть на этот стол Теперь я понял ну, Чтобы залезть на этот стол Надо тоже что же что-то сделать Наверное, перепрыгнуть с предыдущего стола. Как залезть на предыдущий стол? Везде одна загадка. А она, кстати, по-моему, даже не уходит, да, отсюда? Может, как-то наверх можно и отвлечь ее, я не знаю. Как вариант, можно... Нет, она все равно меня споймает. Она тогда получается за мной погналась, и я спрятался. Музыка вроде стала играть тише. Можно, а все увидел. И что сработает? Что, реально сработает? Так, а подожди, как я через нее пробегу-то, если? А, так не. Это жесть. Это жестко. Ну, иди в жопу, на дыр. Я так не играю. Я уже ничего не боюсь, я сразу побегу. Тебе послышалось. Тебе послышалось. Забей, забей Да Какой у училки хороший слух-то, а? Так, я провалился в текстуру Провалился в текстуру У меня, видите, мне чуть-чуть не хватило по времени То есть надо, когда она разворачивается, вот сразу идти и в тень в тень в тень в тень в тень твою мать ну в тень собака ты такая почему он не пошел в тень Все-то mm. у меня заканчивается мысли может надо отвлечь так получится наложит два, два каких-то органов сиськи И у меня есть время, да? Пробежу, пробежу, прыгай, блядь, прыгай! Блю, прыгай. прыгай я все сделал правильно. Какого хера? Я, мне кажется, перехвалил разработчика. Сейчас я очень рад, что так все произошло. Не, ну какого хера, я выбрался. Там голова, по сути, по физике, она не пролезет. Реально, там он еле пролазит то окошко. Куда ее башка большая могла пролезть? И беги, беги, не останавливайся, не останавливайся. А чё она сразу бежит? Я не понимаю. Я отказываюсь, просто это понимать. Может отвлечь ее? Скинуть этот? Давайте попробуем скинуть все-таки. Скидывать на ту сторону, да? А что не скидывает-то? Не хватает от огневой мощи. О, давайте посмотрим, что она делает потом. Вот, она отходит. Она пишет. Тю, блин, надо было просто дождаться таймингов. А я пошел, нахрена я пошел? Ведь можно все сделать довольно-таки тихо. Все, все, все, иди в жопу, твоя голова не пролезет, твоя голова. Иди нахуй! Как? Вопреки законам физики, понимаю Штейн бы не одобрил Ну, в общем, секрет мы уже поняли Секрет поняли, теперь нужно подумать Как действовать во второй комнате Туда ворещают Я так понял, что тихо в любом случае Тихо уйти никак нельзя Так, проходим Бабка, не поворачивайся Ей-богу, не поворачивайся Она меня слышала Тогда, когда я сделал прыжок Но почему-то, когда я здесь сделал прыжок Она меня не слышала Чай делает. Блин, не знаю, сейчас, не сейчас. Пробовать, нет? Блин, очкую. Вроде бы получилось. А укрытие-то... Она идет, да? Она идет. Не, укрытие вот есть. Есть одно укрытие. Я так понимаю, я, мне надо на комод, да? Потом. А. Все. Все гораздо проще. Я что-то думал, надо что-то думать здесь. Ну ее шея бы и сюда залезла. Сто процентов. Видно, видно, что в игре есть маленькие баги. То есть проваливаюсь я. Фу, я думал, я умру. Я серьезно подумал, что я уже все... Так, ну тут начнутся керамические дети Это я люблю, к этому я готов Нихера я не готов Но зато не так жалко По крайней мере, всех врагов я победил В общем, нужно, я так понял, вот так сделать Не подбирать, что ли, топор? Ой, молоток Молот давайте попробуем угу. получается отбегаем назад ждем вторую куклу сразу бьем но нужно дождаться тайминга прыжка ай блин вот видите здесь все дело в таймингах. Ты должен в этой игре чувствовать время. Знать, когда малой прыгнет на тебя. Еще один. Хорошо. Вроде бы получилось. Так, это только двое, да, было? Трое, трое. Очкую, очкую. Блин, девочка, иди в сраку. М -м -м. Девочка прыгает. Надо рассчитать тайминг. О, хорошо, что не с конца хоть начинаю. Так, получится сначала убить девочку, которая прыгнет внизу, а потом уже малого. Девочка прыгает, не забываем. Я не понимаю. Вроде сразу бьешь, промахуешься, бьешь раньше времени. Чуть-чуть подождал, не успел. В чем логика? Так, хорошо, получилось в этот раз. Прыжок... Блин. И тут не подрасчитал. Ну, ребят, я стараюсь, я стараюсь. Но что-то и не получается. Хорошо, прыжок ждем. Хорошо. Не знаю, бросать ли топор или все-таки ходить сюда с ним, потому что здесь такие коридорчики, сами видите. Дети нападают только так. Не, наверное, все-таки повожусь с ним. Но ну его нахрен. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну кого? Хорошо. С первого раза получается, глянь. Главное не злазить. Главное не злазить. <свёк> в принципе, топор мне уже не нужен, да? Это же будет другая комната. Даже если нужен будет, я пройду обратно. Ага. <свёк> Что? <свёк> Что он делает? Что он делает? Втыкайте на этого малого Ля, они... Не... А, это же эта девочка Напарница моя Это напарница моя, это же ее тогда схватили В общем, пацаны Поезда, поезда Вы мою пиздючку схватили Я за пиздючку пиздю. Идем сейчас, наваляем ее Хотя их двое, блин Они ж по сути, наверное, сразу побегут так как я сразу одним ударом смогу двоих одолеть, что-то не Ладно, давайте на таймингах сработаем сразу Хорошо, второго сразу Хоп. Изи просто Изи Так, теперь ее как-то надо отвязать Я что, надеюсь, она жива, да? В принципе, если бы не жива Игры бы не было Окно открыть я никак не могу То есть уже получается по логике я должен Ее спасти Ну это логично, это логично Не знаю зачем я это говорю М -м -м. Завоздка есть Может что-то разбить надо? Может вот так надо? О Блин, хорошо что я люблю головоломки Блин, что-то мне жалко ее. Он дышит вообще. Живая. Просто вдвоем повеселее проходить. А как она видит, если ее глаза закрыты челкой? Блин, это так мило. Это так мило, я сейчас расплачусь. Сейчас, по сути, она мне должна помочь открыть окошко. Давай, давай, родная, давай, давай. Хорош. Вместе мы сила. Мы как Чип и Дейл. Мы как мистер и миссис Смит. Мы как Биба и Боба. Так. Вот эта комнатка мне уже нравится. Ведра нету уже хорошо, я проверил. Но тут наверное так, тут рычаг да есть. Скорее всего крутить рычаг и будет подниматься пианино, исходя из логики. Только зачем? А понял. Теперь наверное снова да поднять и нет. Так, она не поднимается. А, по тросу вверх. Блин, спасибо, девочка, что подсказала. Вот смотрите, если бы ее сейчас не было, я хрен бы догадался. Проехать надо, чтобы дальше провалилась. Блин, опять же, если девочка сейчас бы не дала мне подсказку, я бы не догадался точно. Она мне уже две подсказки дала. Так, ну выход вот, выход вот. Потому что обычно в это окошко мы обычно пролазим слишком много слова обычно за одну минуту нам нужен ключ нам нужен ключ и достать его надо я так понимаю в этой комнате чуть звуки какие-то так хорошо хорошо дальше куда и э, идея Ага. М -м -м. Ну, по книжкам, допустим. По книжкам я могу. Нет, не получается. А, может она мне подсадит? Эй. Во, да, взаимодействие. Нет, подожди. Давай еще раз. Блин. Что-то так и думал. А это керамическое, да? Во, да. Но суть в том, что у меня... Эй, иди нахер. То чувство, когда малая хотела убить меня. Короче, у меня есть пару секунд для того, чтобы обойти ее и взять трубку. Чтобы завалить ее сзади. Потому что малая у меня дурная, и она решила поиграть на пианино, дабы отвлечь. Ну, ни хера почему-то не получилось Короче, мне надо в тень пройти Пока она не начала играть Или сюда, да? Ага, ага. Не, ну блин, идея хорошая Идея реально хорошая Неплохо Так, ключик берем а вот как по обратке буду, я понятия не имею. Или тут низко? Да нет, ни хрена не низко. А, тут вдвоем, да, наверное? Да. Хотя все равно странно, как дети открыли эту дверку. Топорик. Малая, куда ты идешь, блядь? Сука. Она отвлечь, серьезно, хочет? Что? что? Э? Бля, что она делает? Я, конечно, все видел. Во всех играх. Но я не думал, что она такая отпетая. Так а нахера я беру топор и нахера я беру трубку если у меня есть такая малая не ну блин жесть ты запрыгай Тут, скорее всего, будет доска с ведром. Я что-то думаю. Здесь это не училка играет? Я очень не хочу с ней связываться. Дайте мне тысячу керамических детей. Дайте мне... Не знаю кого, но только не училку. Я не могу ее видеть. Серьезно, это самый страшный кошмар, который можно видеть. Это баба, старая баба с писюном вместо шеи. Причем довольно таким большущим писюном Так, стоп, пианино перестала играть. Фух. Хм, пусть лучше играет. Пусть лучше играет, я хоть не так бояться буду. Но... Что-то на. А, все, взаимодействие с девочкой надо. Я все забываю, что она моя напарница и. Что с ней надо взаимодействовать. Что надо полагаться не только на себя, но и на нее. Зачем я это сделал, не пойму. А вот сразу так нельзя было, да? Угу. А что он не пролазит? Ну все. Это по-любому она играет. Это по-любому она играет на пианино. Вот сейчас суети. Да. Как же ж иначе. Так, у нас есть... Сверху путь, да, какой-то? Но мы туда никак не подпрыгнем. Если, конечно, с девочкой взаимодействия никакого нету. Блин. Ёб твою мать, а? Ну не надо, ну... Почему? Я просто не знаю уже, куда от нее деться Блин, мне так жалко малого когда убивает, он Такой, знаете, приуныл Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее Давай сюда хотя бы Вроде не услышала, да? А тогда она услышала мой звук или что? Что было тогда? Сколько у меня вообще времени есть? Тихо, тихо, тихо. Давай, давай, давай, не дыши, не дыши, не дыши. дура, быстрее! Я не могу так держать вечно. Она сейчас просто убьет меня. Что дальше? Бросать? Я не понимаю, что делать дальше. Может, здесь дальше есть проход? Нет, нету. Что происходит-то? Что надо делать? А, выше ее. Не понял. И чё будет? Если я на собой верки. Блин, я недоумение. Ладно, какой-то намек был, что мне дальше сделать? Обратно, что книжки я уже не заползу, правильно? Это если только толкать и этот... Толкать... Вот ну, этот стульчак хотел сказать... Э, стульчик. Я же думаю, да, он на колесиках. Это же А сколько без палива я хочу это сделать? Блин, она услышала. Она услышала. Ну, пожалуйста, нет. Ну, ну иди в жопу. Ну, нет. Конченная малая. Просто конченная малая. В смысле, ей опять опускать эту херню? Я не понимаю, зачем нам наверх, если выход находится просто на другой стороне. Зачем я ее наверх отправлял? С какого момента она услышала, когда я начал перевозить стул? Я так и не понял. Когда она... Все, я понял. Когда она играет, можно перевозить... Когда она пишет, нет, потому что она сразу слышит звук Логику я понял чтобы запрыгнуть а чё я не допрыгнул малая-малая перепрыгаю пока надо что-нибудь делать я хочу а, а вверх поднимается. что сразу Блин, быстрее! Пожалуйста, быстрее! Я не понимаю эту игру. Вот, просто не понимаю эту игру. Я делал кнопку взаимодействия. Я нажимал пробел, я пригинался. Я понимаю, конечно, что мы уже цели, что нам всего лишь надо открыть эту, но все равно обидно. Что есть? Ёб твою мать! Беги. беги, беги, блять, беги, сука. Давай, давай, давай, давай. Мало, я тебя прошу, я тебя прошу. Эта девочка даст тебе в конце, я тебе отвечаю. Главное беги. Я забыл, тут нужно все-таки использовать помимо пробела, помимо того, что ты пригинаешься. Нужно использовать еще и кнопку взаимодействия, то есть клавишу мыши. Почему? Вот смотрите, он просто завис. Он просто завис. Игра слишком боговная, я ее скачал, когда она только вышла. Просто долго не играл. Уже повыходили патчи, но я подумал, да нахер надо, нахер надо, мне и так устроит. Вот к чему это привело. Как видите, к чему это и приводит. В принципе, убежать от нее не проблема. Главное среагировать и... ...в конце прыгнуть. Какая же она мерзкая тварь, а? Я не понимаю, у нее шея вообще резиновая? Ее вообще насырается, сколько там труба размером. Охереть. Я под эмоциями просто. Ну тут дети будут, сто процентов. Кстати, это уже выход из школы, я так понимаю. Скорее всего, мы, наверное, училку больше не увидим, да? Потому что, сами видите... Из школы мы вышли. Поскольку я видел, что все пишут, что это училка, ну, логически размышлять она больше не появится. Потому что мы выходим из школы. Будет скорее всего, какие-то другие звери, какие-то другие боссы, или как их можно назвать. Потому что, видите, дети керамические, это обычный враг. Не, красивая, очень красивая игра. Я очень не люблю такие игры. Не знаю, почему я вот не, не уважаю остальные. Но это мне чем-то задело. И я даже самое главное, что не могу объяснить чем. Как видите, поисчезали все люди то есть остались от них. Не зря здесь э, обувка везде валяется. Костюмы, как видите, тоже валяются. Так, а почему-то выше он не может. Девочка, херли, ты ждешь, херли, ты ждешь, если нам надо идти. Промокла, бедненькая, да? Хм. Начинается, начинается головоломка. Началось. Надо посмотреть, может с ней что-то можно сделать, может она меня куда-то подкинет, подбросит. Вообще, я что-то думал, что надо залезть вот сюда, на мусорный бак и вперед. Но, как видите, взаимодействие почему-то не работает. Странно. Очень странно. Сейчас давайте подзовем ее сюда, к себе. Нет, она прыгать не хочет. Не, вы посмотрите, пися-то какая, а. Королевишна. Иди сюда, дура. Хм. Я хз. Что, обратно, что ли, бежать? Так, что тут еще есть? Есть трубы, есть молодой человек, который испарился. Взаимодействовать ни с каким предметом я, естественно, не могу. Может, я здесь смогу по лестнице... По лестнице... Зайти. Нет. Тоже нет, тоже нет. Вот тогда у меня не остается вариантов. Только тот. Дело в том, что девочка со мной никуда не залазит. Вот это очень плохо. Может мне ее с собой надо? Ну, Запрыгай со мной. Видите, она со мной даже не хочет. То она мне помогает сама подсказывает что надо делать а то М да, -да. похоже я что-то делаю не так может забаговалась игра у меня же уже было такое я уверен что надо прыгать вот сюда вот сюда стоп стоп стоп можно взаимодействовать с этим? Все, я понял. Я понял. Жесть, мне так жалко, что я на такие... глупые вещи трачу по 2-3 минуты. Хотя... Я немножко в недоумении. Все равно что-то я не понимаю. Ни хера не пойму. Назад он не тянется. А, все, понял. Вот в чем суть. Вот в чем суть. Вот так вот. И давайте попробуем немножко подтолкнуть. А, не надо толкать, даже мы и так допрыгнем. Еще лучше, еще лучше. А вот тут уже странно, тут уже странно, тут уже... К сожалению, ничего не сделаешь С крыши, я так понимаю, это тоже не текстура Или можно? А, можно, нормально Хотя нет, он на месте висит М -м -м, что за срань Что за срань тут происходит Разбег может взять какой-то Давайте попробуем Ой, хорошо, хорошо, я что-то думал, что выход уже не здесь ну, то, что она так запрыгнула, это для меня не, этот, не новость Если она малого килограммического убила Просто взяв ему мозг, растоп... растоптав О, банан А, что... а это и это этот, это с первой части костюм Помните? В первой части мы в этом костюме ходим. Рубанан. банан. Не, ну реально похуже было накажу кожу рубана. Блин, а ч не я его одел? Не, конечно, я не против. Мне не жалко. Ты типа мой тиммейт. Все дела, но все же. Я бы тоже хотел банан быть одет. Какие тут у нас есть. Эти. За что можно зацепиться. Ни труп, ничего такого. Вот вижу ящички, в принципе. И вижу дырку там в конце. Но нам не сюда. Нам все равно не сюда. Все, я понял, я понял. Тут же взаимодействие опять действует с девочкой. Ждем девочку, даем ей руку и скорее всего... Я прав? Да, я прав. Я просто забываю об этом часто. Так, у нас, наверное, новая шляпа сейчас будет, да? Нет? Ну, ладно. Мне главное, что нет училки. Нет училки. Можно дышать спокойно. Сейчас секундочку, ребят. Я попью. И пока обмозгуем, что здесь можно сделать. Нихера не понял Так Так, так, так, так Окошек не видно То есть выхода Вот большое окно какое-то видно, но А, тю Проходные комнаты Это на самом деле не очень интересно, но Не знаю С одной стороны да, с другой нет Наверное, мне бы было больше интересно, если бы комнаты не были бы такими проходными. И можно было как-то думать в каждой комнате. Вот, допустим, видите, девочка мне сейчас подсказывает. Где это? Где реально надо подсказать? Она молчит. Вот это очень мне не нравится в этой игре. Иногда просто ломаешь бошку. А девочка тебе хер что говорит. Так, ну тут получается мне надо оттолкнуть да, эту доску и залезть вот туда пока что все просто даже толком больше двух минут мы ни над чем не сидели может потому что загадки легкие может потому что уже обрели некий опыт в этой игре я не знаю Скоро будем заканчивать уже, ребят, серия подходит к концу Не знаю, либо здесь, либо сейчас Может к какому-нибудь моментику подойдем Где я увижу значок сохранения И мы оттуда продолжим Кстати, вот отсюда мы, наверное, и начнем Да, пожалуй, отсюда начнем Мы залезли в какое-то здание Не знаю, какое Что-то, какие-то бинты Скорее всего, это какая-то больница я думаю, мы будем уже продолжать со следующей серии в больнице. Надеюсь, училки уже не будет, и мы спокойно будем проходить. Потому что пока что она самая страшная, что здесь со мной случалось. Ну все, ребят, с вами был я, Займан. Спасибо за просмотр, спасибо за активность, лайки, комментарии. За все спасибо, всем пока.